Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, который хотел бы поделиться с вами своими мыслями, в связи с произошедшими на днях событиями. Ну и, конечно же, самое главное событие касается вас, мои дорогие братишки-сестренки, которые регулярно меня смотрят. Нас сегодня добралось уже тысячу человек. Вот это капец, у меня даже в голове, ребят, закружилось от одного только представления того, какая же это на самом деле большая толпа. Давайте прикинем, что же такое тысяча человек ну например в нашей стране есть населенные пункты с таким количеством населения в тысячу человек еще тысяч человек это то количество крутых молодых людей которые могут собраться и посмотреть выступление любимого исполнителя определенного направления в музыке например ну или тысячи человек это может быть количество умных и образованных людей которые являются представителями какой-либо крупной корпорации Ну, я думаю достаточно примеров про то что же все-таки такое это 1000 человек и конечно же вам этой тысячи человек я безмерно благодарен за то что вы у меня есть благодарю вас друзья и подруги за то что находите в своем безумном графике даже несколько минут своего драгоценнейшего времени и уделяете их просмотру моих видео для меня это как глоток свежего воздуха на пути к новым идеям и их воплощению этим вы меня капец как сильно мотивируете и дальше развиваться в том направлении которое уже очевидно надо момент как для моего сообщества так и для моего канала на ютубе и на твиче да друзья на твиче у меня есть тоже канал пусть он и не столь большой и популярный как здесь на ютубе но все-таки он там есть ну и по традиции в сегодняшнем благодарственном выпуске на тысячу подписчиков я решил порадовать вас чем-то необычным но так как у меня сегодня очень хорошее и позитивное настроение то давайте я покажу вам нарезочку смешных моментов из видеоигр и вы так же как я зарядитесь положительными и веселыми эмоциями погнали друзья это блять что такое было понял знаешь мне иногда кажется что с этим котом что-то не так мне нравится музыка в которой есть ритм поэтому я люблю дабстеп и прочую залупу и прочая залупа звучит как раз на википедии Нихуя себе! Здравствуйте, мы коллекторское агентство, вам пиздец Не повезло тому oh, человеку, который это все строил. Like а мясо захочешь пожарить, где костер будешь брать? В лесу палку, а палку будешь тереть. Мы пытались с тобой, но кроме гейского секса у нас ничего не получилось. Мы поклялись молчать об этом. Это <связь> <связь> а Майнкрафт, <малого> за что? <связь> Мне кто-нибудь поможет, блядь? Мне когда-нибудь кто-нибудь поможет, блядь? Полин, поставь чайник, пожалуйста. Райдеры, здесь только вы одни. Стоп, ты почему так с ними грубо, не понимаю. Мало того, что вы скрысили СКС. А, эти парни нас дают, да пойдем. <таспоръем> я в рубашке родился. Везение мое второе имя. Ты че, меня не уважаешь, Кум? Я тебя уважаю, Кум. А ты меня уважаешь, Кум. И я тебя уважаю, Кум. Прости, Кум. Ладно, Кум. Спасибо, Кум. Кум. кум. Что ты <связывая> такое? <связывая> Тут весело бывает. я надеюсь нарезка вам понравилось возможно в будущем буду разбавлять свой контент такими вот видеороликами чтобы было больше разнообразия а что вы думаете ребят по этому поводу нужно ли моему каналу больше разнообразия или же все и так нормально на ваш взгляд поделитесь не поленитесь пожалуйста своим мнением по этому поводу мне очень интересно будет узнать так как это очень сильно зависит на будущее моего канала ну и конечно не хотелось бы оставлять без внимания тот момент который подтверждает напрямую вашу непосредственную активность на моем канале это конечно же ребят, ваши комментарии отобрал я 10 самых лучших на мой взгляд комментариев уж если кого-то я забыл то уж извиняйте ребятки но всегда есть возможность попасть в мои видео со своим комментарием как это сделать вы можете узнать а, в начале любого моего ролика но только не стрима еще раз ребят благодарю вас за то что поддерживаете за то, что смотрите, это для меня самая сильнейшая мотивация к тому, чтобы и дальше пилить для вас видосы по вашим любимым играм. Ну а на связи был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья!